Плохое настроение, или чувствуем, что вот, что-то есть такое негативное дома, да, да неохота не домой идти. Вот это и есть наличие того, что в нашем доме есть негатив. Или как-то поменялся, э, бывают такие, знаете, неприятные запахи дома, или вы начали часто ссориться, да, или у вас такой упадок сил, заходите домой, неохота идти домой или вот такое, знаете, плаксивое состояние, или начинаете часто болеть, падает уровень вашей, как говорится, энергетики, начинает, то есть вокруг вам все начинает сигнализировать, что что-то в доме не в порядке. Да. Иногда бываете, когда вот смотрите в помещении, где почистили, ощущение такое, вот, как если вы в больницах были, как после кварса. Да. Некоторые могут это почувствовать. Вот кто умеет чувствовать, могут почувствовать свет, запах, понимаете, вот ощущение такое, что это как будто вот после кварца стало. У нас есть еще возможность индивидуально к нам обратиться с зачисткой своего дома.